Ах, как сложно добиться женского сердца в тиндере, особенно если учесть, что одновременно со мной, в разных концах моего же города, за это одно сердце сражается примерно 500 почти таких же классных мужиков, как и я. Поэтому мы с вами сегодня решили прибегнуть к тяжелой артиллерии. И будем дарить подарки. Будем узнавать, чем интересуется девушка, как-то обшучивая интерпретировать эти вкусы и покупать шутливые, не очень дорогие подарки на OLX. Которых при этом нигде больше и не найдешь. Например, девушка говорит, что она любит поесть, а мы покупаем ей раритетную колбасу. Например. Ну, короче, что-нибудь смешное придумаем. Меня зовут Рома Гений. Сейчас будет гениально. Эй, эй, девочка. Нашел на OLS ключи. Его сердечко. Первое, чем я вас сегодня шокирую, оказывается, существует десктопная, то есть, ПК-шная версия Тиндера. У меня, если честно, Тиндер установлен даже на телевизор, я не шучу. Я не пользуюсь, но как бы не удаляю при этом. Так, хорошо, ладно, давайте посмотрим на Анастасию. Во-первых, дамы и господа, очень много теорий вначале, но это очень важно. Когда вы смотрите на девушку, ну, возможно, и с парнем тоже так можно, которая или который вам нравится, вам не нужно говорить, о, мне нравится этот человек, о, он красивый, нужно делать так. Очень важно, чтобы в слове это Т и О фактически не произносилось. Вот так. Кто? Запомнили? Погнали. Фо. Анастасия, 417 километров от нас. Это она что живет в этом, в Индии, вот это построение. С -с -с -с. Зеленая снушка? с Мистер. Да, она же живет, в таджмахале вышла, так сказать, помахать. по -махать в камеру. Ладно, так вот. Да мы уже лайкнем это Анастасию или нет? Да, сейчас у нас задача написать максимум у девушек. Вот я, смотрите, лайку Анастасию и пишу. Кто? Эй, детка, классные ботинки. Ну ладно, я думаю, что начало положено. Смотрите, Вероника. Очень красивая девушка. Значит, пишет о себе: Гов кино. Если поменять пару букв, получится одно. Так, ага, я знаю этот прикол. Смотрите, она communication manager в компании Кино. Значит, лайкаю ее и пишу. Это лицо, которое нужно обязательно делать, когда ты флиртуешь. Ты хотела написать. Ого. Кино. Ой, да, опечатка вышла. А ну-ка, опечатай мне свои интересы. Уж больно хочется тебя узнать. Короче, продолжаем, у нас темп, как говорил один мудрец, ты можешь написать 100 девушек, 99 откажет, но одна согласится. И это наверняка правда, это же статистика, правильно? Так, хорошо, Настя живет в 10 километрах от меня, это довольно близко, но я пешком бы к ней не пошел. Я знаю одно, бежал бы я к ней час из трусцой, я таки напишу. Между нами 10 километров, я бы бежал к тебе час. Но это трусцой Ну слушай, учитывая, что я за Киевом Могу предложить, чтобы бег был бы еще и с препятствиями <с Я пишу На пути к тебе для меня не может быть препятствий Хочу в доказательство своих намерений Прислать тебе небольшой презент Что ты любишь? Так, значит, Алина 31 год Я просто уже буду писать по факту У меня есть порыв подарить тебе подарок Ну, разные подходы будем пробовать Вот это порыв, а что за подарок? Ну, чтобы я ответил на этот вопрос Мне нужно, чтобы ты ответила Чем ты дышишь? Люблю вкусную еду Я пишу, ни слова больше Молчу как партизан Так, значит, заметка Алина, 31, любит вкусную еду Все, этого хватит Так, значит, Алена, ты 30... из один год. Пишу. Алё. Это Алёна. Это Алёна. Пишет Алёна. Я пишу. Хочу топ 5 твоих увлечений. Буквально. Прямо. Сейчас. А может у меня нет увлечений. Что тогда? Я пишу. Ну, в смысле нет. Как минимум я. Значит есть и другие Ну я петь люблю Алена любит петь Я пишу Вот это уже зацепка Так дожди здесь Чего ждать? Я готовлю тебе презент Не проблема? Ну я могу подождать Не проблема Странно, что она пишет таким голосом, если честно Но в принципе это голос флирта Так, это Алена, значит, любит петь Я объясню Вообще вы спросите Ну а ты не потеряешь всех возможных, ну, претендентов Когда ты пишешь такие тупости А тут как раз нам нужен человек с хорошим Терпения, в которого я могу задать такие вопросы Они такие, ладно, я увлекаюсь значит, Яхтингом, э, коллекционированием Спиралик от блокнотов Вот это все И я такой, гарит Отправляемся на OLX Продолжаем Настя пишет Сюда даже куриры Глова не бегают трусой Поэтому боюсь будет сложновато Я пишу, а я новой почтой Новую почту долго ждать Ну ее Я пишу Ну что это вы намекаете И четыре смайлика Та не нашел, а вы нашел Настя, что ты нам голову морочишь? Реально Не, ну это, ну надо быть прочим человеком мы люди к тебе потянутся Я пишу, ой, Настя Я из Одессы, и я прекрасно различаю Тот самый момент, когда мне делают мозги И это он Обожаю Одессу, я вообще не понимаю, о чем вы, Роман Новая почта 100 Да, возле работы, если что, город-герой Киев Так, отлично Теперь мне нужно понимать, что ты любишь Не Давай так, чтобы прям по-одесски было Теперь мне нужно понимать, что ты таки любишь Да я все люблю, мне кажется я пишу, ни слова больше А Настя25 любит все Не буду тут разглагольствовать по поводу того, что любить все означает не любить ничего В принципе, по скриптам, сало не люблю, вспомнила Я понял Спасибо за стоп-слово Обращайтесь Все, иду на поиски подарка Прямое включение со стадии монтажа этого ролика Обязательно нужно досмотреть его до конца Там, такой, там такие реакции в конце Все больше не отвлекаю, просто предупредил Погнали Эй, эй девочка Нашел на ОЛХ Твоего сердечка. Вероника тем временем нам ответила. Ох, них, ничего себе, Вероника тут наболтала нам. Так, я пишу. А ну-ка, опечатай, мне свои интересы уж больно хочется тебя узнать. Это которая с а, п, кино, значит. Ахаха, ой, раньше я очень любила этот вопрос. Сейчас я пытаюсь найти свое место в культурном менеджменте. Что? Сделаем вид, что это существующее понятие. Я думаю, как бы заработать больше денег. Это хороший человек. У общего. Ну, как минимум, потому что мы оба пишем слово «денег» таким образом. Чтобы переехать в центр. Последние несколько дней туплю вечерами и смотрю друзей. А могла бы изучать историю искусств, но я мастер прокрастинации. Я пишу. все о тебе. Понял. Хочу тебе подарить подарок. Ты не против? Я не знаю людей, которые бы сказали «против». Ну, точнее, я догадываюсь, что их много, но я их лично не знаю. Вероника пишет. А, ну, пишет «давай». Пишу, окей, ни слова больше. Так, хорошо. <связать> я хочу еще полайкать, девчат. Ну, прям, давайте сейчас пройдемся по тем, которые мне будет было бы страшно потерять, скажем так. О, вот эта девочка прям классная. Ой, что? Сори, я прошу прощения, я хотел сказать... <связать> <связать> Вот, что я имел в виду. Перевожу, да, на наш с вами пикаперский язык. Так, значит, я придумал пикап подкат. Я нейросеть проанализировал все твои фотки. И знаешь, что я понял? Шо? Вот это я не придумал. Я пишу. Вот это я не придумал. Но там было что-то про то, что ты охеренная. Рома, это удивительно, обычно пишут красивая, а ты прям по сути расписал Красивый уже никого не удивишь, спасибо Я пишу, ну красивое это было бы не в яблочко Я написал как есть Короче, есть такая затея Ты мне говоришь 3-4 своих увлечения Можешь не сильно задумываясь Так что под души, я тебе подбираю подарочек на их основании Присылаю по новой почте И если тебе нравится, мы гуляем Дил? дил. <laughs> Как будто мне 15. Ну давай, мне интересно, что ты подберешь на эти увлечения. Рисовать голых женщин, монтировать тупые видео и краситься. В скобочках, макияж. Я пишу. Спасибо за уточнение в скобках. Все, я на поиске идеального подарка. Так, это очень важный человек для меня. Алина, 23. Просто я уже себе, ну, рисую в фантазии, как мы на 15 году брака пересматриваем видео, как я якобы в шутку называю ее крошихой. Ой, мне, ребята, кажется, что это видео уже достойно вашего лайка, обязательно на него нажмите. Ну и я напоминаю, что у нас в комментариях происходит классная движуха, я через время, после того, как вот я вот выпустил этот ролик, выберу один случайный комментарий рандомным образом и посвящу автору этого комментария фристайл трек, поэтому чем больше комментариев ты напишешь, тем больше шансов у тебя быть воспетым во фристайле. Поэтому пишите комментарии, поехали дальше. Эй, эй, девочка, нашел на OLX куче твоего сердечка, так, значит, ищем подарки на OLX. Алина 31 любит вкусную еду. Вкусная еда же. Что бы это могло быть? Давай начнем с того, что мы напишем вкусная еда. И значит, что у нас есть? Гриль-тефаль-оптиль-гриль тысяч гривен. Да явно не то. Смотрите. Домашняя вкусная и полезная картошка. Для еды? Для еды. Та самая картошка для еды. Сейчас посмотрим вообще фотки картошки. Мне просто из интернета. Фотки картошки из интернета. Да, реально. Мошенники. Супер диета для похудения. Едим вкусно, худеем быстро. Это намек какой-то некрасивый. Значит, журналы вкусные и просто. Еда, кулинарные рецепты, журналы по кулинарии. 4 гривны, кстати говоря. Это по карману в принципе. Так, вкусно и просто. Какие ужасные журналы и некрасивые кошмар. Две фотографии. Еда. Ну, это неплохо. Тоже хорошее, в принципе, объявление. Так, хорошо. Я, я предлагаю, что, в принципе, гипотетически, можно было бы ей отправить э, килограмм картошки и журналы про вкусную еду. Она называется «Вкусно и просто и еда». Прислать ей, прикинь, килограммов 5. чтобы она их не унесла потом. Это неплохая идея. Хорошо, пишем сообщение. Здравствуйте. Можете прислать килограмм 5, и как производится доставка новой почты Сколько это будет стоить? Хорошо. Ну, допустим, добавим это просто в избранное. Пока что ее добавляем сюда и полетим дальше. Так, хорошо. Алена 31 любит петь. Что можно, собственно, купить человеку, который любит петь? Может быть, может быть, какой-то звук... Да, сейчас напишу. Звукоизоляция. Я думаю, что там будет поролон звукоизоляционный. Ну да. Вспененный каучук. Слышь ты, каучук вспененный. Так, вспененный каучук, листовой, трубный. Цена от 60 гривен метр. Примерно звукоизоляция квартир, стен, потолка, машин, теплоизоляция, вентиляция, отопление. Тут прям решение сразу нескольких проблем. Петь и можно громко, и при этом не холодно будет. Ладно, хорошо. Давай напишем караоке. Так, DVD караоке в идеале. Не, ну в идеале, конечно, давайте запомним. Это хорошее. Пусть она 30 гривен стоит, но я, в принципе, подожду. Ну, во-первых, давайте напишем за 100, беру, пишу сообщение. Значит, за 100 гривен забираю сейчас. Просто без здрасти, без подкрасти, я думаю, что Нормально. Вот тут из за 200 гривен LG. Посмотрим, какие у него свойства. DVD-плеер, кароки, LG, полностью рабочий. Нормальный плеер. Нормальный. Ну, значит, тоже пишу. Сейчас. Вот тут я попробую другой подход. Доброго вечера, шановный паны. Я с багатодитной семьи. Тому буду щиро вдячный. Якщо вы продасте мне цей плеер за 100 гривен. Что скажете? Я думаю, что это просто бомба, а не сообщение. Все, мы здесь везде сердечки-то поставили. Давай быстренько дальше идем. Настя любит все. Ладно, Настя вот любит все. да? Кроме сала. Я пишу. Все. Просто. Я ни разу не вывел слово все в OLX. Это мой, это мой первый раз. Не, не единственное, именно а первый. Так, смотри, ремни, а может быть ей подарить этот пен, пенистый каучук. Это неплохо. Каучук вспененный. Мне кажется, что это топовая история. Вспененный каучук самоклеющий. Самоклеющий. В хозяйстве всегда пригодится. И просто в набор с, с этим каучуком можно будет на, написать открытку. Ты любишь все? Не знаю вещей, которые больше подходят под описание. Все, чем Пенистый каутюк. И при этом, заметь, это не сало. Я думаю, что хорошо. Так, дальше, что у нас? Быстренько, быстренько. Вероника, 25. Последние несколько дней туплю вечерами и смотрю друзей. А могла бы изучать историю искусств, но я мастер прокрастинации. Хорошо. Сериал... Друзья. Футболка с принтом из сериала Друзья. Допустим, сериал Фрэнс Друзья на DVD. Ну тогда надо и DVD-плеер покупать. <laughs> Я в этом видосе подарю два DVD-плеера. Мне это очень нравится, на самом деле. Сериал Фрэнс Друзья на DVD. Ну блин, они стоят 500 гривен. Реально? Это намного дороже, чем DVD-плеер. Ладно, давай просто напишем этому человеку. Здравствуйте. Не знаю, много ли у вас желающих. Как бы намекаешь, что нет. Но возьму все за 100 гривен. Сейчас. Хорошо. Так, сериал «Друзья Friends 6 сезонов на DVD, 50 гривен. Уже просто сразу добавляю в «Избранный». Ладно, я думаю, что с сериалом Friends мы договоримся. Я думаю, что я куплю какой-то DVD-плеер за 50 гривен, еще за 50 диск. Я постараюсь, по крайней мере, договориться. И, конечно же, Алина. Крошиха? Не могу. Просто крошишище. Алина, 23. Рисовать голых женщин, монтировать тупые видео и краситься. Может, ей купить диск на Sony Vegas Pro? Какую-то старую версию. Шел второй день. Ну, собственно что? У нас есть э, подарки, как бы для уже большинства девчонок, да. Давайте вообще посмотрим, что нам отвечали в Оллекс. Это жестко. Пишет человек, которого я попросил скинуть цену на DVD-плеер. Я пишу. Доброго вечера, шановный пане. Я с богатодетней семьей, тому буду щиро вдячный, если вы продасте мне нецей плеер за 100 гривень. Что скажете? Он пишет Доброго. Фото семьи, ссылку на Facebook, адрес проживания. По факту, вот этот человек, конечно, антимошенник, он да, просто хорош. красавчик. Ладно, давай так, я пишу жорстку за 150 Через OLX покупку Ой, имелось в виду OLX доставка Мы с вами, конечно, понимаем, о чем разговор Можно понять этого человека Я за Я написал вообще без смайликов, без всякого Чтобы человеку как бы стало стыдно Потому что как бы молодец он, что он проверил Как бы серьезность моих намерений Но он был жестковат, согласитесь Вдруг я реально из многодетной семьи У меня вообще-то есть сестра и племянница мы, мы три ребенка, реально Купляй-то. Так, хорошо. Я просто очень хочу, чтобы человек реально получил этот подарок. Это же просто гениально. Эй, эй девочка. Нашел на ОЛХ ключи твоего сердечка. Так, у нас Петь любила. Алена, пишу. Привет. Нашел тебе офигенный подарок. Привет. Пишу. Ну шо, жду адрес новой почты. Долго ты его искал? Потому что старательно. Я же не буду тебе всякую чепуху дарить, согласись. Если я захочу открыть посылку прямо на почте, я там краснеть не буду, я пишу. Клянусь своей молкой. Короче, давай новую почту. Алена 31 дает почту. Ребята, я понимаю, что все это подозрительно для девушек. Но видите, они верят в сказки. Это прекрасно. Хорошо, далее. Значит, ну, это, во-первых, означает, что я уже могу заказывать по ОЛХ с доставки. DVD-плеер. Человек ради меня поменял, собственно, стоимость плеера. Итак, для человека было важно, чтобы я купил с доставкой. И вот покупаю по OLX доставке, нажимаю на эту кнопку. Очень важно, что если вам скидывают куда ссылку или переводят в мессенджер для OLX доставки, это вообще 100% мошенничество. Здесь все на сайте, по этой кнопке, на которую я только что нажал. Я выбираю новую почту, потому что это мой идеальный вариант. Ввожу свои данные, которые я не буду здесь озвучивать. Ну, это вообще-то мой псевдоним, ну, Ромаген, если честно. Так, Роман, город, Киев, отделение. Я выбираю очень далекое от себя отделение, чтобы чисто вам не заспойлили, где я живу. Номер телефона тоже же тут замазан как вы понимаете как собственно и email дальше вводим значит данные моей карты стоимость товара указывается комиссия за период указывается стоимость доставки указывается к оплате вот столько я значит оплачиваю идеально а еще ты забираешь товар с почты после того как убедишься в его качестве и деньги кстати снимаются только после этого дата истечения срока карты и cvv указывается только на этой страничке и только если вы переходите по кнопке на самом сайте ойл пожалуйста больше нигде никогда их не вводите если вам с присо какие-то ссылки или приводят другие мессенджеры. Это очень важно для меня, чтобы вас не кинули. Рома-гений, на страже ваших бабок. Итак, теперь, значит, насчет друзей. Тоже DVD <сёк> и сезон. Сериал Друзья Фрэнс, 6 сезонов на DVD. 6 сезонов на DVD, 50 гривен. Это просто я смотрю, что здесь, наверное, это болванки, которые просто записаны. <сёк> Это топ. Просто болванки. Виталий, 50 гривен. Продам сериал Friends, друзья. Хорошо, тогда, ну, в принципе, раз уж мы такие большие ценители DVD-плееров, DVD-плеер. DVD-плеер, значит, вот так. Самый дешевый DVD плеер. DVD-плеер. Вот этот DVD-плеер, который стоит, судя по всему, на глодильной доске. Это мне уже как бы очень нравится. Блин, 40 гривен это подозрительная цена. Вообще подозрительные цены это подозрительно. Если слишком низкая цена, естественно, никто не будет продавать за чересчур низкую цену. Кстати, хотел рассказать, что у меня вот когда я снимал прошлый ролик, когда я раздавал вещи за желание, очень много моих объявлений в итоге заблокировали, потому что они подозрительные. Ну так, слегка. Потому что OLX постоянно блокирует подозрительные объявления. Для того, чтобы вас точно не кинуть. Кинуть на OLX почти нереально. Платежные данные не хранятся на OLX. Все данные, почты, адреса, имена закодированы. из -за этого мошенники не пытаются хакнуть систему, не пытаются как-то обмануть сайт. Или через сайт. Это невозможно. Поэтому держите ухо востро. Если они попытаются вас как-то обмануть, то только в каких-то махинациях. Ну, не таких, как типа я заплачу в два раза меньше, если прямо сейчас. Это значит я пишу. А вот в основном просто держите хвост пистолетом. Рабочие DVD продам недорого, торг уместен, пульт отсутствует. Что ж все эти пульты теряют? Ну, в принципе, ничего удивительного, я бы его тоже на их месте потерял. Пульт DVD-плеера. <плес> кто-то потерял сам плеер, кто-то пульт. Так, хорошо. Продаю DVD-плеер Samsung, так как лежит без надобности. Все работает, четко никаких нареканий нет. Отдам вместе с проводами и пультом. Отправлю новой почтой. Супер. Samsung, подчеркиваю, DVD-плеер. В принципе, тут тут все классно. Я думаю, что мы его просто можем купить с доставкой. Ну и естественно, диски друзей. Так, хорошо, ну тогда пишем девочки нашей. Вероника, я заказал тебе подарок. Эй, эй девочка! Нашел на OLX ключи твоего сердечка. Ну, значит, Алине мы тоже подобрали подарок, естественно, на OLX. Пишу, так, подарок официально подобран. 5 килограмм картошки человеку прислать прикинь. Окей, значит, Насте мы, естественно, подарим лист пенистого каучука. Разумеется. Так, хорошо, я пишу. Настя, заказал тебе топовый подарок. Но у нас есть главный таск. У нас самый главный таск. Это моя крошиха, собственно. Алина. Да, которая любит рисовать тупых женщин и голое видео. монтировать. Я, значит, нарулил такую книжку. 50 лучших картин в стиле ню. И я такой... Ню! Можно было бы купить. Поэтому я подумал, почему бы не взять эту книжку и кальку с копиркой. Калька-копирка, водка-горилка, гвозди и пивас полный расколбас. Вот наша переписка с человеком, автором этого объявления да. Она стоит 300 Я пишу, здравствуйте, за 150 отдадите, куплю сейчас же Это такая простая манипуляция Я, значит, просто говорю, что могу купить сейчас И человек пишет, здравствуйте Да нет, за такую книжку, ну, 50 еще могу уступить Но не больше, таких книг нет сейчас Я, конечно, я написал, в смысле нет, а что вы тогда продаете? Не, если честно, я написал, понял, ищу деньги Значит, и кальку, да, вот спросите, а что такое калька, что такое копирка? Ну, значит, вы еще не дошли на трудах до этой темы и, собственно, объясняю. Показываем. Калька копирка для перебивания текста или рисунка? Черная цена одна шт, формат А4, одна штука 3 гривны. Вы спросите, а почему именно копирка? Шоу, ты заставляешь ее копировать, она же художница. Согласен с этим комментарием, но мы пытались объединить все ее вкус, да? А копировать ⁇ это очень важный жест в монтаже. А калька ⁇ это в макияже тоже очень важная вещь какая-то, супер важная. Ну, вы же слышали про кальксилер. В этом весь макияж. Собственно, что мы значит с вами заказываем? Это мы заказываем DVD и сезоны друзей, мы заказываем DVD и караоке, мы заказываем 5 килограмм картошки и журналы по готовке мы заказали вспененный каучук все я все назвал заказываем отправляем и просим реакцию эй зацени подарок что ж мы получили все наши посылки безопасно и удобно по OLX доставке mm. разумеется сейчас будем распаковывать итак филипс на минуточку ух ты какой пульт фанси, ты шо. посмотри на это это эстетство вот такой вот dvd плеер также у нас есть 6 сезонов сериала друзья на DVD-RV. давайте посмотрим <смех> у меня есть DVD ну и значит пишем девочки записку вероника если прокрастинировать то только так офигенно это же если на память компьютера, это же неизвестно, что там с ним будет. А диски это навсегда. Так что если запретят интернет, ты знаешь, что делать. Цветочек. Ну, естественно, мы не можем не приклеить какую-то наклейку из свинки Пепы. Редиска, по-моему, сюда идеально вписывается. Значит, клеим редиску сюда по серединке и пишем. Джо, Чендлер, Фиби, Моника, Рэйчел, Росс. Все, отправляем это сокровище Вероники. Что теперь у нас дальше? Так, следующее, значит, вы спросите, что это такое? Такое эластичное. Ну, ребята, вы сейчас удивитесь. <связать> Вкусно и просто. Как приготовить сына? Почему мужики такие недовольные на этих вообще? Господи, какие странные обложки на этих журналов. Жесть. Вот, тут вообще, ну, я, вот да, потому что журнал другой видишь. Душа еда, да, для всей семьи. Но они хотя бы все довольны. Это я. Так, ну, естественно. Да, да. Очень. Увесисто. Ну, если вы спросите, насколько увесисто, мне очень легко ответить на этот вопрос. Тут 5 килограмм. Это картошка, определенно. Ну, вот, смотрите, у нас тут 5 килограмм картошки. Вот такая вот, значит, стопка этих самых. Так, мы, значит, пишем. Алина, ты любишь покушать? Приятного. С уважением. Твой краш. Ну, и вот такие, может, смотрики здесь в реальной жизни. Хорошо. Погнали. По-моему, очень красиво. Далее. Следующий подарок у нас тоже DVD. Но это не просто DVD. Это караоке DVD. Вы спросите. Ну, хорошо. Плеер это мы видим. Опять ты. Как? Куда? Будешь? Точнее шоу. Мы значит заказали диск. Ой, душа. Значит 500 песен. Так, честно, вот как здесь мы будем работать, учитывая, что тут тоже нет пульта. Тоже это как и везде. Прошлый наш плеер был исключением в этом смысле. Тут нет элементов управления. Как мы будем выбирать песню, я не знаю. Смотрите, тут можно крутить вот эту пульту. Опа. Это play и stop. ну да и выключение. О, о, о. Алые и соседи такие, сука, он нам и до этого не нравился. Алена, ты любишь петь, поэтому я дарю тебе собственные караоке. Да, теперь ты настолько крутая. Вот и тут еще, и смотрите, дополнение, которое человек увидит только когда развернет. Вот тут будет написано пульта нет, поэтому придется петь все песни по очереди. Ну что ж, по-моему, это грандиозный подарок, если честно Так, ну, значит, подарок очень важный для меня Потому что это подарок для кого, Женя? Для крошихи Для крошихи Так, значит, мы дарим вот эту прекрасную книгу Там Дупого. произведение искусства совершенно неоспоримые Произведение искусства Великих голландских и любых других, наверное И также мы, для того, чтобы как бы подчеркнуть то, что она любит рисовать таких красивых женщин Купили для моей крошихи, значит, кальку и копирку Может теперь наша крошиха перерисовывать произведение искусств в стиле New, как она и любит. Поэтому, бум, шако-лака Вот такой вот у нас. А, подожди. Да, да, да, да, да. Куда? Куда? Значит, помимо этого, естественно, нам нужна самая красивая открытка на моем любимом розовом цвете. Какие у нас еще есть? Вот эти тоже очень симпатичные. Пиши в комментариях, какой цвет вам люблю выбрать. Написал? Я жду. Спасибо. Розовый так розовый. Значит, пишем. Алина, уверен, твои рисунки настоящие шедевры. Мой подарок поможет тебе понять и почувствовать, как работали твои прямые коллеги и соулмейты из 17 века. Или какого там. Ну, короче, ты поняла. Идем гулять. Так. Класс. Вот так вот выглядит наша королиточка. Класс. Так, и у нас в итоге получается книга, это вот, и вот такая вот красотища будет лежать здесь. Ну, ребятушки, посмотрим, кто из девчонок мне вообще продолжит отвечать после того, как я все это отправлю. Вот такая вот у нас красота. Ты думал, ты отрежешь мне руку и деморализируешь меня этим. Мне тут-то было Знакомство с моим новым оружием. Вспененный каучок! В общем, что из себя представляет вспененный каучук? Давайте просто немножко его распакуем, потому что хрен его потом обратно запакуем. Смотрите, значит, каучук самый нейтральный. И вот видите, это как бы наклеечка такая. Я, честно, не представляю, как мы его запакуем. Вот так вот сложим. Ну, и я сейчас просто напишу открыточку для нее. Пишем. Настя, милая, ты уникальный человек. Увлекаешься всем, кроме сала. Поэтому я долго думал, что включает в себя все и природу, и тепло и тишину и интерьер и мягкость и не означать при этом ничего и при этом же означать все и меня в один момент осенило конечно же это вспененный каучук Мое теперь любимое словосочетание. И вот сейчас, для того, чтобы Настя не сразу врубилась вообще, что происходит. Конечно, будет обидно, если Настя ожидала какого-то великолепного подарка. Потому что ей было очень любопытно. А тут, сука, вступительный каучук. Так, хорошо. Вот, пошли на почту. Нашел на и ключи твоего сердечка Итак, все девочки получили подарки Забрали их с почты И по моей глубочайшей просьбе Сняли мне видео распаковки Чтобы мы с вами увидели их первую реакцию И поняли, получился ли сюрприз Больше всего я переживаю Из-за Насти со вспененным каучуком Потому что, ну давайте будем честны Это максимально дебильный подарок А ему было с кем поконкурировать В нашем общем пуле Поэтому, короче, надеюсь, ее это все равно порадовало Давайте итак перейдем к алене поющий которая собственно получила у нас караоке плеер Распаковка. я боюсь представить ее лицо когда она увидит что это мы сейчас это увидим все молчат, типа а там куча людей судя по всему она говорит все молчат Сейчас будет массовое разочарование а это, это что? В Просто отложила. Караоке. Ну, спасибо. Выключай. Выключай. Это знаете, когда тебе дарят на день рождения подарок, который у тебя уже есть, или который тебе просто не нравится, и такая... Что вы такое скажете? Перестань на меня смотреть, пожалуйста, мне сложно отыгрывать то, что мне нравится. Я даже не знаю, получился ли сюрприз. Вот что она мне написала. Спасибо. Ну ладно, в принципе, можно понять человека, подарок откровенно странный. Я пишу, реакция неповторимая. <с> надеюсь, ты дойдешь хотя бы до третьей песни. <с> Прикол в том, что типа придется петь все песни по очереди, чтобы они играли. И там еще есть какая-то функция выключения текста, которую, собственно, мы и включили. Я надеюсь, она разберется, как выключать каждый раз этот текст. Так, что пишет Лен? Я не знаю, как его подключать <с> и куда. <с> Я пишу, ну, я думаю, пьяная тусовка с друзьями это очень быстро решит. И вот отправлю такой милый стикер. Короче, знаете, это такой подарок, который ты даришь и думаешь. Надеюсь, он не расстроит человека. Ладно, хорошо. Давайте перейдем к Насте, которая, собственно, каучук. Так, ну, открываем чат с Настей Каучук. Так я ее подписал. Звучит, в принципе, как типичная фамилия. Просто Настя Каучук. Вот, смотрите. Распаковка чеек. Какое милое платье, Настя. Оригинально. Какова все-таки все красота? Промессал. Себя всю. И природу, и тепло, и тишину, и интерьер, и мягкость. А что это вообще? Блин, я надеюсь, она догадается, как открытку курс. Что-то для ремонта, наверное. Вау! Wow. Это rubber SK 6. Что? Слушай, у меня как раз это коврик для спорта, такой уже старенький. Да. Я самый рад. это очень забавно. Так, смотри, момент истины. Розовая бумажка и стикерочки. Миленько же. Это кусок обоев? Это что-то оставшееся от ремонта. Спасибо большое, мне очень приятно. И тепло, и нежно, и вообще она не увидела, да, она не, не раскрыла эту хрень, но потом, судя по всему, она пишет, это мой личный топ Рома, и при этом означать все божественный подарок этот вспененный каучук, честно, кайф очень, спасибо. Она в итоге, смотри, все-таки открыла открытку, увидела вспененный каучук и сердечко, даже загуглила пишет. Я пишу, Настюня, очень милое платье и очень милая ты. Просто очаровашка. Надеюсь, что это будет тебе и ковриком для фитнеса, и одеялом, и звукоизоляцией в твоей студии. Теперь есть повод открыть студию. И вот такой вот спудимум. Это очень мило, на самом деле. Настя очаровашка. Так, теперь мы смотрим Веронику, которой мы прислали DVD-плеер. Очень долго я ждал ее ответа, если честно. Наконец-то мы дождались. Итак, распаковка от Вероники. Что это? Я люблю это. Что это такое? Ха-ха-ха-ха-ха! Блин, это она еще не посмотрела DVD-диски? О, э, пишет она, значит, Ару, ты понимаешь, что мне столько лет, что я даже знаю, что это за девайс? я обожаю друзей. Я бы даже к телеку сейчас подключила, но ч ⁇ -то сомневаюсь, что это может к телеку моему подключить. Я пишу, лично я подключил, все проверил, все работает, но я посмотрел буквально чуть-чуть. Пишу, что бы тебе осталось? А класс, так мило! Сам факт, очень дурацкие подарки, но они всех радуют, у всех вызывают улыбку, то есть как бы не так дорог подарок, как дорого, внимание. Так, следующий человек, Алина Вкусная Еда, которой, собственно, мы прислали 5 килограмм картошки. Итак, смотрим. Ну так... Я каждый раз, когда девочки читают записки молча, а по-моему, они все их так прочитали, я думаю, вот не снимают явно они такие же видосы, как я. Я бы однозначно прочитал то вот таким вот голосом, чтобы все это услышали. Но, увы, не живем мы в мире видеоблогеров. Эээ... Кошка кошка на столе Лично мне заменила абсолютно любое Звуковое сопровождение, поэтому не знаю как вы Но я очень доволен этим обзором Она еще дописала Обязательно приготовлю майонезный шеневр Я так подозреваю, что так написано на одном из журналов Так, хорошо Ну и конечно интрига вообще тысячелетия Это Алина Крошиха Потому что у нас был таск не просто Прислать ей подарок и похихикать тут с вами А еще как бы заманить ее погулянькать Поэтому давайте посмотрим Фонд фон для обзоров типа я а вот это это что? а вот это это что? Это лишний раз подсказывает, что Алина рисует свои картины сама и не копирует ни с кого. Она даже не знает, что такое копирка. Подарок отличный. Записка очень милая, стикеры красивые, бумага тоже. У меня когда-то тоже был такой розовый картон, чтобы не покупать друзьям открытки. Только я не поняла, что это за полупрозрачные листики, хотя я училась в художестве. Гулять идем. Ууу! Она угасит меня печеньем, наверное. Пишу, я очень рад, что тебе понравилось. О. Чувак Новый язык сказал, что таких них больше нет. Я ему охотно верю. Пишу, насчет гуйки что-нибудь придумаем. Я же тоже человек, не из свободного десятка. Постараюсь, пишу, вписать нашу встречу между занятиями по виолончели и паркуром. Паркур это самое тупое, что ты можешь написать. В принципе, довольно тупая штука, по-моему. Строг, но справедлив. строго но справедлив. И представляете, Настя с каучуком, о которой я переживал больше всего, так зажглась этим подарком, что решила отправить мне встречный, и вот он. Всем привет! Меня зовут Рома. И я сейчас буду распаковывать посылочку от Насти Каучук. Так, Рома. Пошаговая инструкция вот. Открыть конверт номер один. Открыть конверт номер два. Сделать паузу. Съесть 3x Так, хорошо. Открываем конверт. Твикс прилагается. Так, есть. Ты на самом деле уникальный человек, поскольку благодаря твоему подарку улыбка до сих пор не покидает меня. Я очень люблю дарить подарки, но подобрать подарок тебе оказалось еще той задачей за эти дни я переслушала наверное все хип-хоп альбомы в apple music и ты знаешь мне понравилось я подсадил тебя на рэп музыка первый элемент подарка выбирала тебе то что понравилось больше всего остального если шо. с наилучшими пожеланиями настя так второй конверт так CD диск они будут смотреть на CD диск Кажется, я не видел, какой. Инструкция. Подарочный сертификат по маму На путешествие, на завтрак на юг, в юг, в сопровождении лучших треков Snoop Dogg и очаровательной Анастасии. Аааа, у, Класс, тут тут Короче, я понял. Мы едем в Одессу под Snoop и кушать в ресторане Юг. Судя по всему. Ну, это классная идея. Эй, ты, девочка. Нашел на OLX ключи твоего сердечка. Блин, какой мир! ролик получился, я очень люблю делать приятные вещи людям, и мне кажется у меня это получилось, и я надеюсь, что вы тоже любите делать приятные вещи, поэтому обязательно, обязательно поставьте этому ролику лайк, потому что мои ролики мало набирают вы довольны, что такой контент мало набирает, обязательно поставьте лайки и раз уж вы перевернули телефон, то конечно сделайте красную кнопку подписки серой, у меня там осталось буквально чуть-чуть до 200 тысяч, пожалуйста, давайте добьем, я напоминаю, что нужно скидывать этот ролик всем на свете Звонить маме, скидывать этот ролик маме, не забывать, что у меня ссылка на мой payphone есть внизу. Ну и, конечно, быть счастливыми. Пока!